Я, я понял, я пойду, наверное, у меня там дела просто еще не окончать. Я понял, все, все, все. Модный. Ты посмотри, какой я модный. О, да! Красный красный человек в темном, красивом костюме. Ну ты посмотри на это. Бля, какой же я красавчик! Все-таки. Где я оказался? И это секретка, да? По-любому секретка. Меня радует то, что тут много краски. Я люблю краску. Нюхотя. Если вы понимаете, о чем я. Вы что же любите нюхать краску? Чё тут у нас? Тряпки есть, робот есть, кости, таблетки. Ну, чисто студенты живут. У нас тут еда есть, спасибо. Приготовили для меня мои рабы. Вода есть для меня, разумеется. Могу себе позволить шоколадки поесть. Ну ты че... Ты думаешь, я не могу себе позволить? Я могу себе позволить. Сколько, сколько, сколько у меня там мани? Мани, сколько у меня там? 98. Я просто тут сотрудником подрабатываю. Это специализированный вход в эту лабораторию. Да, пацаны? Стой. Ай. Ай-яй-яй, пацаны, а вы чего так жарите? Ты чего так жаришь? Дай пройти. Да, э, пацаны. Это, uh, пацаны, от а чего вы такие злые? Вот и я, собственно. Надо убить этих завистников, потому что они завидуют моему бизнесу, и их надо устранить. Да, пацаны? Ух, ⁇ пта, ты че меня пугаешь? Тогда... Тогда падай, гравитация, ты забыл. Пацаны лежат после праздника, вот, напились, лежат. Но пускай лежат, не будем им мешать. Чем мешать? Вон там еще один лунтик стоит. А что это, Бесплатно даст, ты пострижет, лови. Э, я пошел, наверное. Это знаешь, на что похоже? На оргию, жесткую оргию. 18+, нельзя на такое смотреть вообще, как бы. Э, это, ты что делаешь? Успокойся. Пожалуйста, успокойтесь. Э, а где это? А где, что ты держишь? Что ты делаешь? Я порой не понимаю, что он делает, но ладно, не мне его судить. Эээ, откройте тук-тук, двери, откройте. Добрый день, добрый вечер, молодой человек. Как у вас жизнь? Ну, судя по тому, что он не отвечает, у него что-то не очень хорошо с жизнью. Может он мертв? Может быть, молодой человек, вы живой? Вы в адеквате? Вы что-нибудь употребляли сегодня? По-моему, молодой человек вообще не в адеквате. Его надо будить срочно. Молодой человек, вы вообще не в адеквате? Да, это явно какие-то наркотические вещества. Или может сильно много алкоголя, я не знаю. Сейчас сына, батя тебя пробудит, Пробудет от алкоголического состояния. Сейчас. Ща, вот, вторая клизма пошла, третья, ща, не парься, это, я, я вам сейчас небольшую микстурку пропишу, подождите, вы куда, микстурка хорошая, да, зашибает, он прям от кайфа вырубился, ну ладно, пускай полежит, это хорошая микстура была. Головная боль просто исчезает мгновенно Можно поспать, давай поспим Поспать надо, поспать Что-то мне подсказывает, что надо поспать Я думаю, это хорошая идея а -а -а -а, Вот это я понимаю, конечно, масштабы Так, давай, давай для храбрости вот так вот сделаем Дед учил, закусить надо Все нормально как жизнь, как э, любовь, там, все дела. Все, хана мне. Мне кажется, немножко хана. Кажется, она хочет меня убить, но это всего лишь предположение. Слушай, я так чисто повидаться хотел, и на самом деле, я передумал, наверное, я пошел домой. Лови. Лови. Не попал, отлично. Первый, я двумя взрывчатками попал. Можете наградить меня... Обедать. Ай, ну мне же больно что вы делаете вы можете аккуратно девушка девушка угомонитесь я понимаю ваш э, пыл жар и так далее но надо это все пройдет это время пройдет время лечит как там говорится вы особо не бушиянте куда ты побежала это ср... махаться будем мы, или что Да, Сейчас вот это вот сделаем, тебе будет приятно и мне будет приятно, нам будет приятно Подожди, не бейся, только не бейся, вот Подожди, не бейся, не бейся, не надо биться, биться вообще некрасиво Тебя не учила мама в песочнице не биться, как бы говорила Ты это, не обижай мальчиков, не кидайся в них, они добрые, хорошие все дела я, я тоже добрый, просто это ты злая Это ты тут свои сальтушки вот эти делаешь, я вообще добрый, как бы Uh, вот и все, наверное. Пойдем. У меня как раз там дома ждет меня моя девушка. У нас как бы будет тройничок, как бы. Но Я надеюсь. Ты не против, потому что я очень этого хочу. Это я возьму. Это вам явно, мадам, не пригодится, а оно мне явно пригодится. Пойдем. Ты чего делаешь? Молодец, я поражаюсь Порой он ведет себя так странно Этот главный ваш герой А вот и выход, собственно Это такая небольшая экспедиция Здорово Вы не паникуйте, тут все нормально Это я вам сейчас эк экскурсию проведу Тут у нас пацаны Бля Пацаны, дальше не проедем, там беда Вы как, живы? Да, нормально, нормально говорят Это лифт, я люблю Все, пойдем в лифт, хорошо Хорошо пойдем в лифт, окей Ммм, какая красота Вот это да, я понимаю Вот это да И тут я, бы, знаешь, поставил кровать Сделал себе столик небольшой Ложился спать И такой, смотрю, такая красота Все же я, наверное, нажму Вот эту вот кнопку Я как бы не вижу смысла Особого спасать Тиме. Ну, потому что он как бы мертв. И для меня, лично для меня, это хорошая концовка. Потому что, ну, мертвеца спасать это, конечно, такое дело. А, тут развилка есть. Куда мне плыть вообще? Не-не, я не понимаю. тут где стрелочки? Там на базу, на склад или еще куда-то. А где стрелочки? Ну, я вроде куда-то иду, и это... Это не падай, нет. Ну, все. А, да? Ну, ладно зимний воздух Ах, как хорошо свобода пахнет свободой самолет летит красота да тут как бы печальная концовка ну для меня это нормальная концовка как бы он мертв и все все как бы это финал Остается лишь пустота. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по The Forest. Давай. Удачи.